Вечер. Вчера мы немножко постреляли из двух винтовок из Хацан 55S с газовой пружиной и то есть с восстановленной заводской скоростью вылета пули и из 44 4410 в тактическом исполнении с заводской, с заводской иглой, то есть тоже с восстановленной мощностью. Что мы получили? Мне захотелось сделать вот такой небольшой обзор вот этих пуль. Стреляли вот 4-5 видов пуль у нас. Гамма, ТС-10, пример Домот, пример Destroyer и Пример Hollow И вот еще такие остались у нас еще от МП-61 пули Квинтер. Что могу сказать? ТС-10 сразу скажу из всех этих, этих пуль а, самые худшие пули вот у них такая форма а, не знаю почему но 90 пуль а, при попадании в ствол сразу проваливаются насквозь и вылетают с обратной стороны то есть диаметр их не соответствует заявленному хоть здесь и написано калибр 4.5 он немножко не, меньше либо это такое качество изготовления пуль Также эти пули дают очень сильный рикошет При стрельбе по любым поверхностям Они просто сплющиваются и отскакивают Практически в том же направлении Откуда идет стрельба То есть пули летят, можно сказать, у виска При стрельбе Категорически настоятельно не рекомендую Не знаю, кому-то они нравятся У меня из обоих винтовок по этим пулям сложилось негативное впечатление. Что имеем, то имеем. Следующие. Ну вот пули Квинтер. Пули весят 0,53 грамма. Ну, похожей формой на ТС-10. Ну, примерно так же летят. Но зато не проваливаются сквозь ствол. В этом отношении они получше. Пули которые считаются одними из лучших для стрельбы из пневматических винтовок, скажем так, в среднем ценовом диапазоне, либо чуть выше среднего. Пули, дающие максимальную точность из обоих винтовок, это Кроссман Premiere Destroyer. Вес у них 0,54 грамма, кажется, или 0,51, ну что-то. Чуть больше, чем полграмма. Стреляют очень точно. Но при стрельбе по алюминиевой пластине. Толщину 1 мм. С расстояния 5-10 метров. Они ее не пробивают. Увы. Пули, которые пробивают указанную алюминиевую пластину. Это пули потяжелей, 0,68 грамма. Пример дома. Они имеют вот такую форму шариком головки, увеличенный вес по сравнению с этими остальными пулями и, соответственно, большую пробивную способность. Но, опять-таки, с расстояния метров 15 они уже не пробивают алюминиевый лист. Пули Hollow Point. Это экспансивные пули, предназначенные для охоты. Пули неплохие. Неплохие. Имеют вот в головке такую выемку, за счет которой происходит ее раскрытие при попадании в цель. Чем эти пули хороши? Их можно переделать в гораздо более интересный снаряд. Вот три штучки переделанных Пуля вот так вот я покажу. Как это делается? То есть клеем приклеивается к головке шарик стальной для стрельбы из пневматического оружия. У него диаметр тоже 4,5. Знаю, это не очень хорошо, но мы делали эксперимент. Как эти пули будут работать? Работают отлично. То есть с 15 метров вот такая пуля Прошивает на ура алюминиевый лист толщиной 1 мм. Может быть и дальше, дальше не пробовали. Местность не позволяла нам отойти подальше. Так вот, эти пульки, я думаю, изготовить немножко по-другому. То есть купить дробь 3 номер в охотничьем магазине и приклеить вместо вот этих шариков дробь. Она поменьше диаметром. И, соответственно, не будет повреждать ствол. Ну и свинцовые, шарики стальные. Посмотрим потом, что из этого получится. Вот такой обзор этих пуль. Вывод. Для того, чтобы на ближних и средних дистанциях иметь максимальную пробивную мощность с большой кинетической энергией в момент попадания в цель, нужны пули Весом около 0,8 грамма, либо выше. То есть пули 0,68. У нас вот эти вот 0,68 не достигают необходимой мощности и пробивной силы. Поэтому будем экспериментировать дальше с пулями 0,8, 10 грамма и с граммовыми пулями. На этом все. До свидания.